Было у меня всегда пристрастие к вечерним и ночным прогулкам. Бесцельное перемещение по ночному городу с музыкой в плеере. Часами я мог простаивать на каком-нибудь мосту, куря и вглядываясь в темную воду. Или просто сидеть на какой-нибудь лавочке во дворике с центральным проспектом. Все же шляться по глухим закоулкам в такое время было крайне неприятно. Обычно на прохожих коих всегда было немного, я особо внимания не обращал, но все же со временем начал подмечать кое-какие странности и касались они обычных с виду людей, проходя мимо которых. И кинув беглый взгляд, безусловно, никаких странностей не заметишь. Но если подглядывать на протяжении, например, получаса, начинаешь замечать кое-что необычное. Первой была девушка на автобусной остановке. Я сидел на остановке напротив, и автобуса, естественно, не ждал. Просто плановый перекур был у меня да и все что-то странное было в этой девушке неестественное вот она сидит на скамейке роется в сумочке подходит к расписанию изучает его возвращается на скамейку просто сидит некоторое время потом снова роется в сумочке Изучает расписание. Подходит автобус. Она в него не садится. Вместо этого ритмично повторяет свой ритуал. И странно тут даже не то, что в такое время ходит только один автобус. Может она на остановке просто с кем-нибудь встречается. А собственно, странно как раз таки то... Как она повторяет свои действия Механически И самое главное Одинаково Можно даже Засечь время Я просидел целых два часа Наблюдая Неспешно следя За ее действиями После Ровно в два часа ночи она встала и ушла. Я, естественно, за ней не последовал. Но случай меня заинтересовал. Поэтому, гуляя по городу, я стал внимательнее присматриваться к прохожим. Вдруг еще какой-нибудь странный гражданин встретится. И встреча эта не заставила себя долго ждать. На этот раз была парочка вроде как друзей, вроде как ведущих непринужденную беседу, однако необычным выглядело такое общение, вроде как оба стоят в развалочку, у одного чемодан рядом поставлен. Вроде даже фразами перекидываются, проходя мимо, ничего подозрительного бы не заметил. Ладно, если бы они своими фразочками по-разному перекидывались, а нет, та же схема, что и с девушкой на остановке. Сначала один что-то говорит, потом другой, потом просто молча стоят. Пялются по сторонам. Потом первый достает мобильник. И в нем долго копается. И вуаля. Повтор цикла. Собственно. С этой парочки. Я на шпионаж подсел конкретно. Блокнотик специальный завел. Куда наблюдение записывал. За месяц моих шпионских игр удалось выяснить следующее. В дневное время роботов, как я их про себя прозвал, встретить невозможно. Выползают эти роботы исключительно с наступлением темноты. Уходят с точек своих дежурств ровно в два часа ночи. После двух часов. Опять же не встречаются В общем Три месяца я за ними так наблюдал Пока не приключился один Крайне странный инцидент Сидел я в ту ночь на лавочке Одного из дворов Курил Было почти два часа ночи Поэтому детективство мое закончилось И я просто планировал еще пару часиков Пошляться по ночному городу... Сижу себе... Курю... А тут к подъезду... Два человека подходят... Один мимо проходит, а другой... Останавливается рядом со мной... И руку протягивает... Причем выглядит это так... Как будто мы с ним давнишние друзья-приятели... Первый рядом с подъездом останавливается и на меня смотрит, второй стоит с протянутой рукой, как статуя, все происходит в абсолютном молчании, минут пять в молчанку поиграли и тут я понимаю, что встаю и руку ему пожимаю, хотя на самом деле прокручивал в голове хитроумный план побега и оценивал шанс этих двоих меня догнать. Вполне обычное рукопожатие Однако вместо того, чтобы бежать со всех ног Я опять почему-то за ними иду в подъезд Не контролирую себя То есть умом понимаю, что вот иду за ними А остановиться не могу Ноги сами по себе идут И никаким усилием воли я на них повлиять не могу Заходим в лифт Едем на пятый этаж, дом, кстати, девятиэтажный был, и все вместе заходим в квартиру, разуваюсь, снимаю куртку, все буднично так, как будто в гости к знакомым на чашечку чая зашел, прохожу за ними в гостиную, сажусь на стул, они оба на диван, и все, в прямом смысле все. Ничего вообще больше не происходит. Я молча сижу, они молча сидят. Минут сорок, наверное, прошло. Я немного осмелел, интерьеры начал рассматривать. И все абсолютно в квартире этой неправильное. Словами сложно передать, но ощущение такое, как будто Вещи все не на своих местах. Впечатление, что не жило это помещение вовсе, а декорации расставлены. На окне горшок стоит, но цветка в нем нет. И видно, что земля сухая. Не поливали ни разу. На столе две кружки с чайником. Но больше похоже, что их специально симметрично так поставили. Отчаянником а и не пользовались вовсе. Диван, по идее, раскладываться может. Но так стоит, что разложить не получится. В общем, каждая мелочь в глаза бросается. Сижу я, и до меня каким-то образом смысл послания роботов доходит. В гости пригласили. Мол, посмотри, как мы живем. Раз тебе так уж интересно. И вроде бы они против меня ничего и не имеют. Но мое любопытство им тоже не особо льстит. Вот так мы до рассвета и сидели. А потом один из них встал. Ко мне подходит. Проводил в коридор. Тут ко мне способность контролировать тело вернулась. И я практически бегом к двери. Ноги в ботинке, не застегивая, даже засунул. Наспех куртку накинул и прочь. Зажигалка еще из куртки выпала, но я поднимать не стал. Бегом по лестнице вниз бросился. После этого дома где-то три дня просидел. Завесил шторы, заперся и на звонки телефонные даже не отвечал. Пытался осознать, что это такое было. Методично все свои записки про роботов я порвал. И для уверенности в пепельнице сжег. С тех пор я по вечерам вообще по улицам не хожу. А если уж приходится, то строго смотрю под ноги. И маршрут всегда кратчайше выбираю из точки А в точку Б. А завершить хочу случаем... Который приключился со мной буквально неделю назад Задержался на работе допоздна И вышел, когда уже порядком стемнело Погода была ужасная Дождь, кругом лужи В общем, добежал до остановки Жду автобуса, пытаюсь закурить А зажигалка в куртке промокла Не прикуривается никак Чувствую, как меня за плечо кто-то тронул я от ветра отвернулся и вижу, рука мне зажигалку протягивает. Но я короткое спасибо бросил, не оглядываясь, и прикурил. Поворачиваюсь, а рядом нет никого. Внимательно смотрю на зажигалку. А это та самая, что я у роботов в гостях обронил. Вот такие вот дела, товарищи.